ВМФ проявляет интерес к судну на воздушной подушке «Хаска-10». Гендиректор судостроительного предприятия «Рыбинская верфь» уточнил, что на «Хаска-10» можно разместить груз весом до 10 тонн. Военно-морской флот России проявляет большой интерес к новейшему судну на воздушной подушке «Хаска-10» производства группы компаний «Калашников». Об этом заявил генеральный директор судостроительного предприятия «Рыбинская верфь» входит в группу, Сергей Антонов. К этому судну проявляет большой интерес ВМФ, потому что это надежный и всепогодный транспортер для техники грузов в условиях Крайнего Севера или в других местах, где нет развитой инфраструктуры. Сказал Антонов в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда в воскресенье». Он уточнил, что на хаска 10 можно разместить груз весом до 10 тонн. Здесь может разместиться 4 оазика. Машина типа «Тигр», оазики «Буханки». «Общий вес должен составить 10 тонн», — отметил генеральный директор «Рыбинской верфи». По его словам, судно также рассматривается как грузопассажирское или пассажирское. В августе 2021 года сообщалось, что группа компаний «Калашников» накануне форума «Армия-2020» представил десантный корабль на воздушной подушке «Хаска-10», разработанный по заказу Минпромторга «Рыбинской верфью». К разработке хаска 10 предприятия «Рыбинская верфь» приступила в начале 2018 года. Работа ведется в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы. Это судно на воздушной подушке может передвигаться в любых условиях, в климатических условиях до минус 50 градусов. Всем спасибо за просмотр.